здравствуйте меня зовут сергей лобачев я брендшеф сети мясо и рыба сегодня мы будем готовить парфе из печени кролика с луком маслом с помощью этого замечательного оборудования Таурус майку. Для этого блюда нам понадобится 200 грамм печени кролика, 4 куриных яйца, соль 6 грамм, тимьян 4 грамма, масло оливковое 12 грамм, 200 грамм сливочного масла, лук-шалот 80 грамм, коньяк 80 грамм, вино красное 140, портвейн красный 140, белый портвейн 140, сахар 10 и сливки 150 грамм. Начнем с предварительной подготовки. Без майкука мы не сможем сделать это парфе. Технология сувит и оборудование майкук термоблендер они неразделимы. В вакуум поместим печень сливочное масло и яйца и отправляем на вакуум и готовку прелесть этого оборудования мы не тратим много времени вы видите где нарисована стрелочка вот сюда нужно ее и поставить значит сам термоблендер и он не, не будет работать пока мы его не зафиксируем на э, рисунок где замок в taurus есть э, крышка с помощью которой мы можем добавлять соль перец различные специи или масла пока он на замке, вот эта кнопочка, она работать не будет, то есть она не откроется, потому что у вас термоблендер работает. Нужно обратно вернуть на стрелочку, нажать на кнопку и легко открывается сам термоблендер. Очень удобно и функционально. Засыпаем лук. Растительное масло, где-то 300 грамм. Есть рейка, где написано «Макс». Мы наливаем до этого уровня там, супа, соуса или наше масла, Сделано для того, чтобы ничего не выливалось из самого термоблендера. Тут также еще есть несколько рейк. Это показывает отсечки по 200 грамм. Добавим немножко соли. Для удобства мы можем крутить по 1 секунде или по 10 секунд. Дальше он прибавляет по 1 минуте сразу. Выставляем 2 минуты, ставим 40 градусов. Скорость нужна на 3 деления. Блюдо готово. Вот получилось наше масло какого -то зеленого, яркого цвета. То есть с помощью э, центрифуги, которые пробивают ножи, у нас э, выделяются масла из лука. Э, и цвет тоже. Поэтому получается такое яркое, красиво зеленое масло. Удобно то, что он быстро разбирается, снимается и быстро моется. Готово. Сейчас это не однородная масса. Закрываем крышечкой. Выставляем опять режим на 3 минуты. 7 оборотов. Добавляем э, с помощью крышки мерного стакана красное вино портвейн белое вино сливки очень важно что мы выставили температуру 50 градусов чтобы белок не свернулись открываем смотрим видим у нас получился однородная масса с помощью силиконовой лопатки которая идет в комплекте мы можем собрать все со стенок разливаем на 5 чашечек получается парфет теперь отправляем в печку запекать на 110 градусов 20 минут Посмотрите на текстуру, видите, она однородной масса, внутри розовая. Сыпем немножко сахара и поджигаем, не стесняемся. Получается парфе. Блюдо подается с нашим домашним хлебом. Парфе из печени кролика и луковое маслом. С вами был Сергей Лобачев, бренд-шеф сети Мясо и Рыба. Сегодня мы рассказали про замечательное оборудование MyCook Taurus. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.